Сынок, на какой из чужих дорог Стоит сердце твое На снегу, я молитвой Тебе помогу. Ах, неспроста, так уныло Сияет звезда Над далекой чужой стороной, Над твоей и Моей судьбой. Небо быть Звездой той, что за тобой, Видеть, что ты рядом, И что живой, Радоваться вместе рождению дня, Хрупкую надежду В душе храня. Если снова в бой вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, Мой Тюм от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. Ах, мой малыш, среди улиц, домов и крыш, Непрекаянно, чуть дыша, заплутала моя душа, ах, неспроста, так упрямо твердят уста, Все пройдет, и весенний порой ты вернешься, мой сын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 Ах, мой сынок, на какую из чужих дорог Стоит сердце твое на снегу. Я молитвой тебе помогу.